В воде саммита «Большой семерки» в Корнуоле корреспондент телеканала CNN Клариса Уорд задала вопрос британскому премьер-министру Борису Джонсону о том, поддерживает ли он высказывание Джозефа Байдена о российском президенте убийца. В ответ Джонсон объяснил свое отношение к Владимиру Путину. «Я, конечно же, считаю, что президент Путин творил неприемлемые вещи», — отметил премьер-министр Великобритании. При этом Джонсон считает российского президента лично виновным в применении отравляющего вещества новичок в Солсбери и пеняет ему за репрессии в отношении бывшего лидера российской внесистемной оппозиции правого толка Алексея Навального, по его мнению, блогера пытают в тюрьме. Премьер добавил, что в ходе последней встречи с Путиным он придерживался жесткой позиции и посоветовал Джо Байдену действовать в таком же ключе во время предстоящего саммита в Женеве. Между тем, в ходе своего недавнего интервью телеканалу NBC, Владимир Путин высказался о том, что его не беспокоят нелицеприятные выражения мировых лидеров в его адрес. «Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — подчеркнул глава РФ.